Всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик И сегодня мы с вами будем готовить костный майонез из кукурузы Если быть точнее, не из самой кукурузы, а из ее жидкости Это называется аквафаба И вместо жидкости из-под кукурузы можно использовать жидкость из-под зеленого горошка или даже из-под фазоли Нам понадобится кукуруза, растительное масло, горчица, лимонный сок, соль и сахар Точное количество ингредиентов смотрите в описании к видео. Мы с вами сейчас открываем банку и отделяем жидкость от самой кукурузы. Кукурузу, конечно, выкидывать не нужно, и нее можно сделать какой-нибудь вкусный салатик. Когда покупаешь кукурузу для салатов, в ней настолько много жидкости, что ты ругаешься, почему там так мало зерен кукурузы и много воды. Сейчас у меня все наоборот. Мне кажется, у меня здесь примерно 50 мл жидкости. Теперь нам нужно ее перелить в чашу для блендера или в любой другой высокий стакан. Okay. Okay. Насыпаем сюда сахар, соль, горчицу и лимонный сок. Сахар и соль у меня примерно по половине чайной ложки, лимонного сока я добавлю 2-3 капли, а горчицу тоже положу половину чайной ложки. У меня, кстати, она зернистая, мне такая нравится больше. Теперь мы берем вот такой вот блендер с погружной насадкой, насадкой ножи, не миксер, а именно блендер, и все это дело взбиваем примерно 30 секунд. Теперь мы берем растительное масло У меня вот такое вот нерафинированное Тонкой струйкой постепенно его сюда наливаем И каждый раз хорошо взбиваем блендером Вообще, в принципе, лучше наливать непрерывно и взбивать Но это делать очень неудобно, поэтому можно сделать это постепенно Немножко налили, пробили блендером и так далее Добавляем масло, и майонез у нас сначала кажется очень жидким, но потом начинает густеть. Это очень прикольно, прям какие-то чудеса происходят на кухне. Взбитый майонез убираем в холодильник, там он еще больше загустеет, и можно будет заправлять им любимое блюдо. Друзья, посмотрите, какой хороший у нас получился майонез. Мне кажется, это отличная замена обычному майонезу на время поста. Если вдруг у вас майонез не загустел, на это есть несколько причин. Во-первых, масло нужно обязательно добавлять постепенно. Желательно все-таки добавлять его тонкой струйкой, не прекращая взбивать. Или очень-очень маленькими порциями и каждый раз хорошо взбивать. Потому что если налить сразу много масла, то майонез может получиться жидким. Также причина может быть в самой аквафабе, это, напомню, жидкость из-под кукурузы, консервированного горошка или фасоли. Она тоже бывает разная, на какой-то аквафабе майонез может густеть очень плохо. Ну и также дело может быть и в растительном масле, как в случае с обычным майонезом. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и у вас все получится.